Привет, меня зовут Марина, я глава городских проектов Ростове-на-Дону. Хочу поделиться с вами историей о нашей первокзальной площади. Это площадь в центре города, между пригородным, железнодорожным и автовокзалами в самом центре города. Здесь огромное количество ларьков, неудобная навигация, огромное количество маршруток и многоуровневая парковка в самом центре. А еще к автовокзалу из центра города уже ведет узкий и неудобный надземный переход. Привокзальная площадь – важный объект жизни города. Им постоянно пользуются горожане, и это первое, что видят гости. Конечно, это место давно нужно изменить в соответствии с современной жизнью. Дважды, начиная с 16 -го года, площадь собирались реконструировать. И в начале прошлого года власти подтвердили, что хотят сделать на ней транспортно-пересадочный узел. Самая большая проблема нового плана – это еще один надземный переход через всю площадь. Это неудобное решение для пассажиров с чемоданами и людей с разными физическими возможностями. Это решение, которое усложнит жизнь всем. На сегодняшний день работы по реконструкции не начаты и сроки проекта не обозначены. Мы считаем, что сейчас самое время обратить внимание на эту проблему всех, потому что потом будет гораздо сложнее остановить строительство. Сейчас мы в городских проектах собираем подписи на подпиши «Подпиши.орг», чтобы затем распечатать их и отнести в администрацию. Мы и дальше будем бороться за пересмотр концепции, чтобы площадь была не просто транспортно-пересадочным узлом, но действительно красивой и удобной. Мы хотим, чтобы все горожане могли жить в удобном городе, где всем комфортно и безопасно, чтобы в том числе и привокзальная площадь, место, которое видишь первым, приезжая в Ростов, могло стать визитной карточкой современного города. Все жители сейчас могут принять непосредственное участие, чтобы сделать привокзальную площадь удобной для себя. Пожалуйста, подпишите петицию по ссылке ниже, присоединяйтесь к городским проектам в Ростове и делайте свой город лучше вместе с нами.